Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено угрозам. С вами адвокат Дмитрий Анцупов, и я отвечу на вопрос: что делать, если вам угрожают? Мне неоднократно приходят вопросы: что делать, если мне поступают угрозы, если мне угрожают и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, вы должны понимать, что безнаказанно угрожать другому человеку нельзя. Причем это может быть угроза как словесная, это может быть угроза с демонстрацией там, оружия, это может быть угроза распространения порочащих сведений. Все это угрозы, все это наказуемо. Самый универсальный способ для того алгоритм действий, первое, это зафиксировать факт угрозы, то есть если это переписка, это должно быть зафиксировано. Если это словесные угрозы, Угрозы по телефону, пожалуйста, аудиозапись или видеозапись, если это происходит в реальности. После того, как вы зафиксировали факт угрозы, необходимо обращаться в правоохранительные органы. У нас есть такая замечательная статья, как 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Угрозы причинения тяжкого вреда здоровью или угрозы убийства статья очень интересная, рекомендую вам с ней ознакомиться, возможно именно ваш случай будет подходить под данную квалификацию. То есть когда человеку угрожают причинить тяжкий вред здоровью или угрожают убить, там, демонстрируя при этом оружие, либо просто это происходит на словах, но вы воспринимаете данную угрозу реально, эти действия могут быть квалифицированы по статье 119. Если например, при угрозах, причинения вреда здоровью или при угрозах распространения сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, у вас при этом что-то требуют, то это вымогательство, это также статья уголовного кодекса, вы должны понимать, что те лица, которые этим занимаются, они в какой-то степени надеются на свою безнаказанность. То есть по каким-то причинам у нас граждане не привыкли обращаться к полицию то есть в полиции они не видят там, друга они не видят союзника и в принципе не рассматривают какой-либо способ такой для защиты своих законных прав но тем не менее после того как вы зафиксировали сам факт угрозы вы пишете заявление в правоохранительные органы в этом заявлении помимо доказательств произошедших угроз вы должны написать как можно больше данных которые помогут сотрудникам полиции идентифицировать и найти того человека или группу лиц которые вам угрожают то есть вы должны понимать что если вы напишете неизвестный человек мне угрожает не знаю что делать помогите то в этом случае скажем так шансы того что этого человека поймают обнаружат определят но они крайне маленькие Соответственно, для того, чтобы вам увеличить шансы того, что ваше заявление будет рассмотрено и человек, который этим занимается, будет вызван и опрошен, а в рамках доследственной проверки сотрудник правоохранительных органов обязан лицо, на которое написали заявление вызвать и опросить, взять у него объяснение. А скажем так, вызов сотрудниками полиции, посещение отдела полиции, такая процедура очень отрезвляющая и на многих. Она действует положительно, что люди прекращают хулиганить, прекращают заниматься соответствующими угрозами. Поэтому, друзья, рекомендация одна – пишите заявление в правоохранительные органы. Полиция – это то, что вам может помочь. Она признана защищать и обязана это делать. Да, иногда приходится их заставлять э, выполнять свои обязанности. То есть вы должны быть готовы к тому, что вам необходимо набраться терпения – и с помощью процессуальных инструментов контролировать ход следственной проверки по вашему заявлению. При желании и наличии времени это сделать не так сложно. Соответственно, друзья, если видео было полезным, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До новых встреч!